Согласно исламской доктрине, создатель причис от любого недостатка. Какое-либо уподобление Аллаха материальным тварям или тварям параллельных миров, таких как ангелы или джинны, в ортодоксальном исламе считается куфром, неверием. В Коране упоминаются атрибуты Всевышнего — милостивый, милосердный, щедрый, создатель и так далее. Истинный смысл этих атрибутов в полном их объеме для нас не досягаем, но мы можем Понять примерно, какой он творец. Среди таких атрибутов есть ряд, знания которых исключительно у Аллаха. К таким относятся, например, Едула, что переводится с арабского, как «рука Аллаха», или Арш, трон. Ортодоксы относятся к данным атрибутам так же, как к ним относились в свое время праведные сподвижники, друзья и близкие пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. То есть мы оставляем любую попытку осмыслить эти атрибуты. Во-первых, кроме как пустых дискуссий и ненужных рисков уфра, такие рассуждения ничего не дадут. Во-вторых, когда мусульмане будут стоять на судном дне, спрашивать их будут совершенно о других вещах, а не о том, что нами непостижимо. Мы имеем три основных закона логики — Первый – закон тождества. Второй – закон противоречия. Третий – закон исключенного третьего. Есть и четвертый закон, который выразил уже не Аристотель, а Лейбниц. И этот закон гласит, что должны быть веские основания, доказательства, причины, чтобы что-то говорить. Выясняется, что все данные законы ломаются, когда речь заходит об основах веры, в частности, исламской. Мы верим в Аллаха, в Судный день, в пророков, в священные книги, судьбу. Но никаких фактов, доказательств в том смысле, который требует Аристотель слепницам, предъявить не можем. Вера – предмет нерациональной, ее нельзя взвесить в килограммах. Впрочем, в ином случае атеистов не осталось бы по определению. Теперь немного о бреде и чушек, которым может привести логика, если ее использовать неправильно. Или же выполняет политический заказ – Материалисты для объяснения происхождения человека разрекламировали теорию происхождения человека от обезьяны. Для объяснения появления совести продвинули идею, что совесть произошла из материнского инстинкта обезьяны к детенышу. При этом атеисты избирательно подходят к иллюстрации данных теорий рекламирует сомнительные способности единичных шимпанзе. На фоне этой тенденциозной пропаганды блекнут не менее феноменальные умственные способности крыс, дельфинов, слонов. А вороны с их крошечным мозгом, словно издеваясь над обезьянами, тоже пользуются разными подручными предметами, как инструментами. За несколько десятков лет теория Дарвина значительно эволюционировала. Теперь, следуя неверной логике или злонамеренной искаженной логике, академики США и Евросоюза вполне серьезно заявляют об отсутствии мужчин и женщин и присутствии неких субъектов которые сами себе выбирают пол. А новым шагом эволюции этих ученых, да, простят меня, настоящие профессоры и академики, стало отрицание педофилии. Другие примеры ошибок, вытекающие из-за неправильного использования законов логики, появлений сект, например, вахабитов. Они упорствуют в трактовке атрибутов Аллаха, знание которых исключительно у Создателя. Выше я упоминал о двух таких атрибутах, Позиция же Ахлю Сунны у держаться подальше от попыток рассуждать об этих атрибутах, как это делали праведные салафы. Известно, что в обрядовой части логика остается одним из важных инструментов выработки исламских решений. Ее применяют в дискуссиях с еретиками. Я же считаю, что Аллах создал логику для людей, для их удобства проживания и общения. Думаю, что в мире джиннов, ангелов эти законы могут быть такими же, а могут быть другими. Судя по чудесам, которые описаны в священном писании и хадисах, существа в параллельных земному мирах обладают совершенно другими способностями. Польза от принятия тезиса, что логика создания Аллаха в том, что отпадает необходимость все измерять сквозь призму человеческого разума. Братья пытались подтянуть философию к вопросам вероубеждения. А философия, как меня учили в свое время, это продукт либо безверия, либо искаженности веры.